Приветствую вас, друзья, на своем канале Смотри Село. Сегодня мы с вами отправляемся в деревню Красная Корсакова. Корсаковского района Орловской области. Посмотрим, сколько здесь домов, сколько жителей. Приятного просмотра. Прошел через поле, друзья, все заросло, вот первый домик деревни, по всей вероятности, что здесь никто не живет, хотя травка окошена, сейчас посмотрим поближе. Райчик, да, травку здесь кто-то косит, лавочка, рукомойник был, вот такой домик, дверь на замке, электричество подходит, домик старенький, стена уже рушится, отошла кто приезжает сюда на лето? Тропинка вниз идет. Пойдем здесь пройдем. Вот там внизу река течет, Зуша. Рыбы там есть. Так, а мы идем дальше. Здесь тоже домик был. Стена осталась от него из красного кирпича. Развалился домик. Дальше тоже дом стоит. Клещей, как всегда, много, друзья. Так, к этому дому электричество вообще не подходит. Дверь открыта. Сейчас зайдем, посмотрим на дом. А, Кто-то здесь... Вырвал аж пробой в двери, хотя был дом закрыт на замке. Такой домик, руль лежит от машины. Полный разгром. Печку разломали. Это большая комната. Окна целы. все окно открыто. дом идем дальше здесь похоже кто-то живет в этом домике здесь подвал был завалился вон речушка течет прикольная река рядом Провода идут дальше, здесь облагорожено все, здесь, возможно кто-то живет, телефон стоит, клумбы. Цветочки растут. Закрыто. Собачья будка. Окна закрыли железом, чтобы никто не разбил. Но сюда кто-то приезжает отдыхать, может на лето. Все благоустроено, так, еще один домик, здесь уж точно никто не живет, все Вот ну, там собаки есть, кто-то живет. Колонка стоит. Интересно, вода здесь есть? Такой дом. Нежилой. Никто здесь не живет. Завязали дверь. Никто не ходил сюда. Мы не пойдем. Пойдем дальше. Где собачка гавкает? Там кто-то живет. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте! Вы постоянно живете здесь? Нет. Нет, приезжайте? А, не вот а, ну когда че у вас, да, здесь? Ну, вроде когда. А, а вот вы... родились мы здесь. Ага. -а Деревня большая раньше была? Ой, да, отец говорил, большая. сто там 80 дворов было. Это вот, именно в Красной Корсаве. Корсакова, Корсак, да, она туда вот длилась, туда вот. Там барин жил, вот там вот. Тремня uh -huh. была большая, да. А вода есть у вас? Да, вода у нас. Ну, там. башня, да? или укачать да, башни есть, но мы в дом провели. Вот колонки у нас здесь есть и а -а -а. мы в, в доме. У нас какие дома здесь живут, вот дачник там еще дачник и вот эти вот дачники москвичи должны приехать. У нас у всех подведена вода. А газ есть? Газ у нас привозной. Баллона, вот баллона, да? баллона. А. да? Продукты где берете? Продукты в Бибико, там небольшой магазинчик, ну правда плохо привозят, там особого ничего такого нет. Ну так, может мука, там хлебушек, редко хлеб привозят раз в неделю. Uh -huh. И там вот Гагаринка 4 километра. А, туда ездите, да? Да, туда. Понятно. Да. Картошка своя, так все сажаем. Огород сажаете, да? Сажаем, да. А вы откуда приезжаете? Мы из Москвы. Из Москвы? Да. Ну, родители, мы тут родились и жили, а сейчас вот э, мама как год вот умерла, второй год пошел, и... 93 года ей было бы. А вроде бы жалко пока бросить. Ну да, да. Слава богу, не обворовали в этом году. Все было закрыто, все хорошо. А то обычно и воруют, и колонки, и все-все. Крадут. Тут вот металл, вот это все. Ну да, а, ну, да, В бывает. этом году, слава богу, все хорошо. А вы камеры, может, камеры поставить? Да мы хотели камеру поставить. Ну, вроде как, зять сказал, не получится камеру ставить. А, здесь, наверное, это интернет есть? Здесь? Интернет. Плохо работает Плохо, и нет, можно сказать, что mm -hmm. нет. Да. А так осталась вот дачница, там последние тоже москвичка, она приезжает. Вот эти вот москвичи, этот дом нежилой, mm -hmm. и вот тот последний больше нет домов да нет больше нет а, а рыба есть в реке ой рыба палны да? на удочку ловит ну на удочку кто как а -а -а. спасам хорошо. Ходим. мы конечно не ходим прям вот река рядом ой тут рыбы очень много очень много нас вот угощали конечно рыбкой но они ловят на эту, на спиннинг по-моему угу. на удочку вот так вот ну сетями может кто-то балуется ну по-моему здесь особо некому баловаться так природа хорошая, вот только дорога, да? Да, дорога. Особенно вот с Гагаринки, вот эти вот 4 километра, здесь, да, плохо. Или с Гагаринки, и туда на Корсаково можно, через до леса сделать. Хотя на карте, говорит, нарисовано, дорога есть. У -у -у. На карте дорога есть. Но ее вообще, по идее, нету. Ну, вот да. из-за дороги беда, да. Когда дожди, тогда вот домучимся. Да, а так дома продают здесь? Ну, у нас... Только если могут они. Говорят, где-то висит в компьютере, по-моему, вот соседка. На продажу, да? Да, она умерла недавно. А какая примерная цена дома здесь? Ой, да хоть бы за 50 тысяч, наверное, отдадут. Мне кажется, сами знаете, в эту глушь, кто же поедет-то. Я думаю, хоть за полтинник бы его взяли бы, и то, мне кажется, из за 30-ку отдадут. Нет, не оформлены дома. Ну, а, вот, они не оформлены, нет. Дома не а не оформленный дом-то ничего не сделает. Нет, мы, Люк, не знаем еще, да. это надо узнавать, оформлен. оформлен он или не оформлен. Там, дома. там был поселок, там уже сейчас один дом, вот здесь вот он немножко видно, ага. и все. Там вообще никого нет, там никто не живет, все, все деревня ушла. А, а там как называлось? Поселок, так и Просто был. поселок? поселок, да. А. а вот раньше была, бабушка жила здесь? Вот. Да, там она жила бабушка. А, там жила она, да. Теперь и она уже умерла. Добрикова помогала. Добрикова да? Мария Мария, да. Ладно, все, удачи Хорошо вам. Хорошо, была, спасибо, деревня хорошая. Ну все, родители ушли. Вот наша мама последняя. Долго прожила, 93 года, все-таки, слава богу, ну пожила. Угу. И все, и все оборвалось. А у вас здесь кладбище свое есть или? А у нас она там, на Селезнево. А, у вас к Селезневу относитесь, да? Да, да? к Селезневу. Mm. Вот и туда мы, там они у нас похоронены. А mm. так, сейчас пока по возможности будем ездить, а там уж что, что будет видно. Так, друзья, идем дальше, к следующему дому. Такие сарачки, старенькие уже покосились. Колонка. Ну, вот сам домик номер 10 домик тоже такой заштукатуренный неплохой цветочки растут цветут и это друзья последний дом в этой деревне сейчас посмотрим на деревню с высоты и на этом все ставьте лайки подписывайтесь на канал пишите свои комментарии отзывы